Друзья, начинаем формальную часть нашего вебинара. Я выключил звук, не удивляйтесь, выключил звук для всех, кроме организатора. И вот Михаил Юрьевич Марин может включить свой звук, потому что ему сейчас выступать. Вот. И я некое введение, введение сейчас сделаю к нашему вебинару. Первому вебинару новый. Вот э, осенне-зимней сессии 20, 2022 года. Сегодня, 26 октября 2022 года, московское время 16 часов 3 минуты. Начинаем наш вот, первый, как я уже сказал, вебинар осенне-зимней сессии 2022 года э, и, и, и название и прочие детали я чуть-чуть попозже скажу. Сначала объявление о, о вебинаре. Мы У нас есть э, вебинар, называется Климова Зателепина, но у нас есть такая неформальная э, типа ну, организационная структура, бюро в которой входят три человека. Это Климов, Пархомов и Затилитен. Мы обменивались мнениями по поводу организации, как это проходило вот предыдущие э, годы. Уже два с половиной года мы это все ведем э, вот, и в Зуме. И пришли к такому выводу. Тут я должен... Э, были критические замечания и предложения по организации. Э, хотел бы особо отметить Савченко. Савченко, который очень, ну так, немножко с надрывом, в общем-то, но, но, но тем не менее полезно он писал о том, что надо бы что-то менять. Но мы это и без него понимали, и обсуждали эту тему. Вот. И приходим, пришли к следующему выводу. Вот я сейчас его вам предлагаю. Во-первых, мы будем вот в эту осеннюю зимнюю сессию проводить вебинары два раза в месяц два раза в месяц один вебинар в середине месяца и один вебинар в конце каждый раз отдельно я буду извещать когда конкретно вот особенно привязываться не будем это обычно каким-то конкретным датам это обычно довольно сильно зависит от возможностей выступающих это первое соображение. Второе это первое важное изменение. Раньше мы делали это каждую неделю. И второе важное изменение. Я буду рассылать, по-прежнему рассылать видео всех вебинаров вот, вечером, сразу после вебинара. И я прошу реагировать, как бы реагировать на эти видео, вот каким образом. Если есть интерес. Продолжить обсуждение этого конкретного доклада, то мы можем на следующей неделе, за, через неделю после какого-то вебинара, провести просто круглый стол по этому вебинару в свободном формате, без предварительной записи, а просто обменяться мнениями, потому что в обсуждениях обычно... Ничего толком не скажешь, еще, еще не вдумался, не понимаешь толком. А вот подумать неделю, как-то собрать мысли воедино и потом выступить это было бы полезно. Это укрепляет информацию по выступлению и позволяет ну, как бы продвигаться вперед. А теперь о сегодняшнем вебинаре. Значит, сегодня у нас докладчик Марин Михаил Юрьевич, вот он сейчас на ваших экранах. Вот. И название доклада, название доклада изучения Ленар в обратно-вихревом плазменно-энергетическом плазменно -энергетическом генераторе 2. Вот вторая модификация. Ну, вот пару слов хочу сказать вот о, о, об этой работе, ну, таких вот общих совершенно. Во-первых, речь идет о, вихревых, о вихревом течении. Значит, я напомню, что, пожалуй, первым, скорее всего, и, наверное, единственным, который тут вот к тому моменту, к тому моменту, это было много лет назад, занимался вихревыми Ленар-исследованиями, это был Климов Анатолий Иванович, который начал это дело, он это ориентировался, тогда, кстати, это много лет назад, не было толком и понятно, почему, собственно, вихревые течения – вот в этих Леонардовых устройствах отличается от обычных э, течений, таких просто прямо прямоточных. Вот. Но я подозреваю, что и до сих пор то, то толковых объяснений э, таких э, признанных и утвердившихся еще нет. Но напомню, что у вот этих вот вихревых таких устройств есть э, предшественник очень известный, так называемая вихревая трубка ранки. Вот. Она была там даже еще перед Второй мировой войной открыта. Там очень интересное разделение потока годинамического на теплую и значит, холодную часть. Какое-то нарушение энтропийное происходило. По-моему, и по трубке рамки толком нет какой-то внятной теории. Это моя точка зрения. Академик Леонтьев в свое время предложил модификацию трубки-ранки, в которой использовался уже обратно вихревой поток. Поэтому то, что мы сегодня послушаем, то это трубка в какое-то развитие вот этих идей, связанных с вихревым, но с обратно вихревым течением. Вот, Егоров меня поправил, трубка «Ранка», но, по-моему, «Ранке» все-таки, может быть, я ошибаюсь. Теперь, значит, у меня есть некие соображения по поводу названия, но я их выскажу сегодняшнего доклада, но я их выскажу уже в конце, после завершения, завершения собственного доклада. Михаил Юрьевич, Вам слово. Вы можете свою презентацию вывешивать на экраны, у Вас есть возможность. Да, а, мы видим, видим, видим, спасибо. Видим презентацию, отлично. Итак, коллеги, значит, я представляю э, э, некий доклад э, по э, интерпретации характеристик в обратно-вихревом плазменном энергогенераторе, как мы его э, назвали. Э, это э, коммерческое название, э, продолжение логическое э, продолжение э, э, работ, которые как правильно сказал уважаемый э, ведущий, э, начатое э, а, э, Анатолием Ивановичем Климовым. Да и, собственно э, говоря, э, не начатое э, Анатолием Ивановичем Климовым, а э, э, э, до сих пор они э, э, э, успешно продолжаются. Я э, э, напомню э, немножко э, о э, прогрессе. Самый первый э, Вихлевой скот, реактор, это был скот, горизонтальный, в котором Анатолий Иванович скот, начинал свои работы. И после скот, приведения скот, достаточно большого скот, объема скот, исследования было, был сделан вывод тогда, что значительно более скот, интереснее и с точки зрения скот, расширения скот, диапазона возможностей, и с точки зрения расширение с к, с к конструктивных возможностей, а, желательно было бы этот к, реактор а, поставить вертикально для того, чтобы в том числе можно было бы использовать жидкие электроды. Значит, нами была сделана такая конструкция, и в настоящий момент вот этот правый снимок, к, такая конструкция а, к, находится в Ивтане, и к, до сих пор успешно продолжает работать. Отличие в том, что не только твердотельные электроды используются, но в нижнем электроде имеется некая такая чашечка, в которой можно было бы размещать жидкий электрод для улучшения эрозийных способностей плазмы. Значит, когда были э, э, Анатолием Ивановичем совместно с нами э, проведены э, э, работы вот на этом, я вернусь, э, э, пардон, к вихревому э, реактору э, вертикального э, э, размещения, э, э, э, нами был сделан вывод, а, собственно э, говоря, для э, э, улучшения его стабильности <coughs> и возможности перехода к... Техническому так сказать, изделию необходимо сделать так, чтобы так сказать, разряд устойчиво так сказать, поджимался к оси разрядной трубки. И в этом случае мы могли бы так сказать, работать на таком так сказать, реакторе практически так сказать, неограниченное время. Именно поэтому нами была так сказать, разработана так сказать, конструкция. По словам нами, я имею в виду так сказать, коллектив весь. Мы, искать, не разделяем как бы, искать, коллектив сотрудников ИТАНа и сотрудников НВТИ, мы как бы в общей каше варимся. Значит, нами была искать, разработана искать, конструкция со искать, двойным искать, вихрем. Вот если в искать, вертикальном ПВР э, искать, подаваемый газ, воздух заходит в искать, ПВР сверху, закручивается и выходит вниз. То вот в этой конструкции, о которой сказать, идет речь, газ рабочий он заходит в сказать, реактор, Первый вихрь, значит, потом на схеме реакторы вы увидите, отталкивается от нижней опоры, сказать, разворачивается и внутри первого вихря уходит наверх, и вот здесь, значит, сопло. И уходит на а, выход. При этом так, электрический так, разряд стабилен, всегда находится в одном и том же месте, а, так, жестко так, привязан к оси так, разряда. И такая система у нас может работать, ну, мы уже так, проверяли, так, часами. При этом сказать, измерения, характеристик, они остались те же самые. Мы меряем сказать, температуру газовой смеси на входе, сказать, мощность, которая подается к сказать, электрическому сказать, разряду, и сказать, температура на выходе. Особое внимание надо уделить сказать, потерям на таком так сказать, реакторе, для того, чтобы мы правильно могли оценить его коэффициент эффективности, который мы сказать, привыкли сказать, называть КОП. Вместо сказать, электрического разрядов размещается сказать, любой сказать, нагревательный элемент, который выделяет ту же самую сказать, электрическую мощность к которому так, подводится та же самая так, электрическая мощность, которая так, измеряется на электрическом так, разряде в так, рабочем режиме. Значит, проводятся те же самые так, измерения на входе и на выходе так, температура, так, электрическая мощность, так, тот же самый газовый поток воздуха, и мы так, получаем так, коэффициент, эффективности сказать, работы сказать, реактора или сказать, коэффициент потерь в условиях, когда отсутствует электрический разряд, и в частности отсутствует условия для сказать, протекания сказать, низкотемпературных сказать, ядерных реакций, или как мы его сказать, называем. Кроме такого типа так сказать, калибровки, Достоверность так, полученного так, результата так, проверялась значит, следующим образом. Вместо какого-либо э, газа, который э, так, поступает в так, разрядную трубку, так, подается так, аргон, так, инертный газ, значит, поджигается так, электрический так, разряд и так, проводятся те же самые так, измерения. С большой точностью. Вот эта цифра калибровки она повторяла калибровку, нагревательным скажем элементом. Значит, особо по схеме скажем измерения здесь, собственно, говорить нечего, она достаточно стандартная. Нужно остановиться только на одной скажем особенности. Это скажем измерение температуры газа. На выходе у нас есть сказать, конечный с вами э, диаметр трубки, через которую сказать, выходит газ. Э, также внутри трубы сохраняются сказать, вихревые сказать, течения. Это сказать, означает, что для корректности сказать, измерений вы должны мерить сказать, среднюю температуру по потоку. И когда мы так, проводим так, измерение коэффициента так, эффективности такой так, установки, так, основываясь на разности так, температур входной и так, выходной, мы так, говорим по, про среднюю так, температуру по потоку. Для этого так, изготавливается так, гребенка так, термопар которая скажем, размещается вот в этой скажем, трубке и скажем, проводится скажем, измерение в нескольких точках по диаметру и вычисляется скажем, элементарным способом среднее значение. Эффективность скажем, работы КОП тоже понятна. Значит, она зависит от скажем, коэффициента потерь, скажем, мощности скажем, приложенной и разницы скажем, температур, ну и, соответственно, э, э, теплоемкости газа э, внутри э, э, реактора. Того газа, который э, используется. После проведения э, достаточно большой группы, серии э, экспериментов, э, который э, э, э, начинал и э, э, Анатолий Иванович, а потом нами был э, подхвачен, мы выяснили, что, собственно... Говоря, в качестве так, рабочего газа так, достаточно иметь атмосферный воздух с небольшим добавлением так, водорода. Откуда мы можем взять так, водород? Мы можем, естественно, поставить баллон и так, добавить туда какое-то количество так, нормального так, водорода H2. Но мы выяснили следующую интересную так, особенность, что если мы подаем туда воздух естественной влажности, не пересушенной, тот который, тот, который мы дышим и используем в окружающей нас атмосфере, этого вполне достаточно, чтобы иметь такое количество воды, пара для а, работы реактора со сказать, водородом. Материалы катода никель. И как я вам значит, показывал на фотографии, есть возможность размещения сказать, чашечки для сказать, использования сказать, жидких электродов. значит В качестве жидкого сказать, электрода мы сказать, используем литий. Ну и, естественно, сказать, порошок сказать, гидридов, сказать, титана. вот При этом мы имеем следующие возможности работы такого так сказать, реактора. Первый так сказать, вариант, который дает не слишком большие значение коэффициента эффективности. При этом, как я сказал, это максимально устойчивый режим работы реактора. Время работает в таком режиме несколько часов и больше. Зависит этот режим, естественно, от расхода электродов и расхода порошка титана. Если же мы сказать, переводим наш реактор в режим максимальной сказать, выходной сказать, температуры, какую там мы достигаем температуры, я вам сказать, покажу, то э -э такой режим не позволяет значит, работать нам сказать, больше, чем значит, порядка сказать, 10 минут, а вообще, говоря, и меньше. Значит, происходит это из-за того, что совершенно конкретный реактор, конкретная конструкция не рассчитана на те температуры, которые вы сейчас увидите. И последний, то, куда мы будем в ближайшее время стремиться, это некий импульсный периодический режим, когда у вас электропитание... Разрядника электропитания, вот, представленного вам так, реактора, подается в на периодическом так, режиме. А, значит, при этом, к сожалению, значит, пока мы дедактилить устойчивого так, режима, мы видим, что нужно именно по этому пути стремиться, резко так, возрастает КОП, но при этом очень быстро так, перегорает сам реактор, так, не выдерживая тех, к температур которые мы достигли Итак, так сказать оптимальные значения это около сказать, двух единиц копа значит я сказать, прошу вас учесть следующую вещь которую мы сказать намеренно из всех наших расчетов и сказать, обработки сказать, эксперимента исключили. Да, конечно, мы знаем сказать, коэффициент <фором> потерь. Но для того, чтобы сказать, избежать всякого рода замечаний, инсинуаций, что сказать, вы неправильно меряете, вы неправильно сказать, калибруете, на самом деле сказать, потери они, сказать, другие, больше, меньше, там как угодно мы вот этот сказать, коэффициент КП, мы убираем сказать, из нашего скотосчета и сказать, получаем э цифры чисто, которые зависят от разницы сказать, температуры, сказать, разделенная на э э э электрическую мощность и умноженной, естественно, на сказать, теплоемкость газа. Значит, если бы мы учли при этом сказать, коэффициент 0,6, то вот эти цифры нужно было бы так сказать, разделить 0,6. Но мы как бы это сказать, оставляем в покое. Что это за сказать, температурные сказать, кривые? Значит, как я вам сказать, говорил, мы меряем сказать, температуру сказать, в разных точках по сечению сказать, потока. У нас есть максимальные значит, точка потока где сказать, температура составляет порядка сказать, 300 градусов, минимальная сказать, точка потока где-то порядка 70-80 градусов, и некая средняя точка по потоку это 150-200 градусов. Значит, таким образом, взяв вот эти три значения, сказать, машина сказать, пересчитывает некое среднее значение. Нижняя точка – это сказать, начало, это начало, Температура окружающей среды, температура, а, которые, а, скажи, температура газа, который попадает на входе в воздуходдувку. При переводе а, реактора в режим скажи, максимальной температуры а, у нас... Выходная так, температура, еще раз, так, я показываю некая средняя величина, это порядка 150-200 градусов. Средняя так, величина, здесь так, показана средняя вычисленная так, величина, составляет от так, 500 до так, 800 градусов максимум. При этом незначительно выше становится коп. Естественно, он, как я уже так, говорил, он без учета коэффициента так, потерь. Умнож, так, умножая, вернее, делим на коэффициент потерь, мы так, получаем цифру значительно больше. И, наконец, самое так, интересное для нас и так, перспективный режим, к которому мы будем в ближайшее время стремиться, это так, режим, импульсно-периодической накачки нашего реактора. Естественно, подбирается частота, скважность, импульсно-периодическое э, э, э, напряжение, сила тока. И при удачном э, подборе всех вот этих параметров, это все зависит от расстояние между электродами и скорости потока, расходы газа. Мы нашли такой режим, при котором температура зашкаливает за 1000 градусов и коэффициент эффективности от 4 до 6, а может быть еще и выше. Значит, к сожалению, на настоящий момент средств измерить технических средств сказать, измерить сказать, температуру выше 1000 градусов у нас просто нет. И это как бы наша сказать, дальнейшая сказать, перспективная работа. И что мы сказать, дальше планируем в самое, сказать, ближайшее время, в ближайшее полгода сделать? Значит, как я и сказал, это, сказать, импульсный периодический режим – это наш приоритет. Мы считаем, что сказать, реактор на сказать, основе вот этого сказать, разряда с наибольшей эффективностью должен сказать, работать именно в таком импульсно-периодическом режиме, как я сказать, повторяю, с условием сказать, подбора всех характеристик. Это и так, частотные, и так, абсолютные так, характеристики так, напряжения, так, электроды и скорость потока так, рабочего газа. Значит, при этом так, понятно, что будет иметь место так, расход электродов. Для этого надо сделать систему автоматизированного подачи Автоматизированная подача эскать, электродов и удержание этого постоянного э, э, расстояния системы э, обратной связи э, для того, чтобы э, понимать, что мы работаем э, в оптимальном режиме. Самое интересное э, то, что необходимо э, отказаться от э, системы э, измерения э, температуры путем э, термопарного э, измерения. Необходимо мерить скидь, интегральную скидь, температуру, так как мы делали э, в свое время в одном из там, значит, докладов, я вам скидь, рассказывал про скидь, водородную скидь, тематику нашу, мы э, измеряли интегральную скидь, температуру в водородном скидь, реакторе именно скидь, таким образом. Мы туда скидь, подавали поток, отказались от системы тернопар, получали скидь, интегральную ска, температуру, которая так, позволит абсолютно, так, измерить абсолютно так, надежную так, выходную так, температуру после так, реактора на каком-то расстоянии для так, исключения замечаний по поводу так, того, что есть электрические помехи на так, термопарах или нет. Ну и как бы так, логически идет это... Преобразование, тепловой, энергии в электрическую, в электрическую, и достижение надежности работы такого устройства. Вот, собственно, говоря, мой доклад закончен. Спасибо. А я М... готов ответить. Спасибо, Михаил Юрьевич. Значит, вопросы тут будут, конечно, появляться. У а меня есть вопросы, но я бы хотел. Попросить я вот что-то не вижу, он, по-моему, входил-выходил. Анатолий Иванович, ведь доклад делали вы, значит, готовили доклад и на конференцию, но так сложилось обстоятельство, что вы не смогли выступить на да. конференции, да. поэтому я попрошу Анатолия Ивановича что-то добавить к этому докладу. Наверняка ему есть чего сказать. Конечно. Анатолий Иванович, тебе слово конечно. – Большое спасибо, Валерий Николаевич. Ну, я бы хотел, может быть, воспользоваться своим там экраном, если можно. Михаил, можно там это закрыть, чтобы… – Сейчас я, мог... я, я пытаюсь найти кнопочку. Вот это, наверное, да? да – Да-да-да, все, закрыл. Да, – Отлично, отлично. – Толь, вывешивай свою презентацию, да. – Так. Внизу. Да я, да, я вижу. Угу. Значит, ну, видно там все? О, отлично. Да, видим, да, значит, видим. Значит, ну, уважаемые коллеги, ну, я должен отдать должное, значит, Михаилу Юрьевичу, вот, как организатору совместных работ, это его заслуга в том, что, так сказать, на новой площадке, новыми, так сказать, независимыми людьми. Вот, по сути дела, я там роль консультанта выполнял, значит, вот, по су... вот эта вот тематика, значит, была развернута, и она находится в таком уже в рабочем состоянии в рабочей готовности значит это многого стоит потому что независимые установки независимые источники mm -hmm. питания все независимое да, да, значит в том числе и значит диагностика так сказать тщательная когда люди пытаются все-таки своими методами значит ну, своим опытом воспользоваться для того да. чтобы сделать такую ну, независимые измерения, и от этого, конечно, надежность полученных результатов, она только увеличивается, так сказать, и, значит, понятно, что вот там артефакты, связанные с участием одного, одной команды, значит, когда вроде бы все хорошо, кажется, и все, все отлично, но не замечаешь многие важные моменты, значит, в этом плане я благодарен Михаилу Юрьевичу. Значит, многое было сделано. Значит, и вот действительно установка в рабочем состоянии. Значит, я, собственно, хотел несколько слов добавить. Потому, значит, вот классу измерений, которые значит, и имеет смысл еще освоить еще до конца, значит, ну, это пристрелочные, сказать, это сказать, предварительные результаты, не окончательные, значит, Но понятно, что ставка сделана была на калориметрию и, более того, термопарную колориметрию в вихревом потоке. Должен сказать, что вот измерение с помощью термопар вообще в любом газовом потоке – это вещь в себе. И в этом плане, конечно, надо учиться грамотному газодинамическому эксперименту. Ну вот, допустим, в ЦНИМАШ там Михаил Яковлевич Иванов у нас работает, может рассказать. Значит, дело в том, что термопара меряет на самом деле какую температуру она меряет? Для того чтобы энтальпию потока, нам надо температура торможения. Поток. То есть поток должен в, в, вблизи кончика термопары должен затормозиться. В этом плане, конечно, значит, вот, но ну, просто термопару сказать, вот, поместить, это неправильно. Вот надо ее в, там, в кварцевый стаканчик, чтобы поток там действительно останавливался. Ну и вот все это пытались все-таки внедрить уже в, в, в, вот, на установке в, Миха... в Зеленограде. Значит, вот, но опять там, значит, гребенка была сделана, так сказать, это уже хорошо, значит, профиль был, но вот, значит, и даже длинная трубка, в которой смотрели, как будет убывать, значит, или там, как будет меняться температура. Дело в том, что вихревой реактор, вот, как показывают наши расчеты, значит, выполненные вместе с Самара в рамках гранта. Миннауки, значит, ну, вообще-то говоря, вещь в себе, так сказать, ну, почему вещь в себе? Потому что, значит, выходя, если бы это был равномерный поток, в нем и то много всяких чудес, потому что, выходя из реактора, струя начинает смешиваться с окружающим воздухом и охлаждаться, затопленная струя получается. Значит, Если мы имеем вихревой поток, там вообще, так сказать, намного все сложнее. Почему? Потому что происходит взрыв вихря центробежными силами, они не уравновешивают, его разносят на выходе сопла в дребезги. И подсасывается одновременно по центру, по оси холодный воздух. Вот в этом плане, понимаете, какая вещь получается, значит, очень сложная. С одной стороны, значит, появляется присоединенная масса вот засасываемого потока. Мы точно не знаем, значит, расход. Значит, мы знаем расход, который обеспечивает нам воздуходувка. Но это не тот расход, который получается на выходе с оплат. Там появляется, так, сказать, так называемая, присоединенная масса воздуха, значит, засасываемая. Значит, это раз. Второе, значит, вот профиль температуры и профиль скорости важно знать для того, чтобы, значит, ну, вот как показывают прямые измерения, сделанные, значит, методом и методом PIV. а было здесь, я опять подчеркиваю, в этой, вот в этом реакторе были, были сделаны, значит, как бесконтактные методы определения температуры, параметров потока, значит, так и контактные методы. Вот. Один из прецизионных – это метод оптической интерфериметрии был сделан. значит, и, значит вот кроме того, значит, были сделаны, вот я говорю, распределение скорости померено, распределение давления было померено, значит, вот профиль скорости был определен, так сказать, сопоставлен с расчетом. значит, и в итоге, значит, вот данные по ПИВ были привлечены, значит, и данные по оптической спектроскопии, которые позволяют, вот здесь вот вы видите, значит, вот вот этот вот один из первых модификаций плазменно-вихревого реактора, но ну, его здесь раскочегарили до того, до такой степени, значит, что он работал как вот на самом деле реактивный двигатель, то есть здесь даже образовалась тяга, значит, гудел как вот. Ну, что здесь вот, вот, вы вверху видите завихритель, значит, он закручивает поток, как в, труб, в трубке ранка видно здесь вот дно, от которого вихрь от, отражался, и выходил уже вихрь в вихре, от, выходил уже через сопло. Ну и вот такое длинное протяженное плазменное обзывание, оно даже наверху видно, там светится, можно спектроскопию оптическую и здесь применять. Значит, вот все профили температуры, значит, прям поточные. Вот, значит, все было померено, значит, вот на, на выходе сопла. Поэтому вот на сегодняшний день вот данные по... Влазменно-вихревому реактору, этому, значит, они являются достаточно надежными, но подводных камней там очень много. Вот там Пархомов говорит, а я поставил вентилятор и буду крутить и буду мерить этот самый. Да, не все так просто. Там сразу меняется вот, в течение в трубе с подводом энергии это вещь в себе. Это же обужение канала происходит. Это все надо учитывать. Газодинамический эксперимент – это самый прецизионный эксперимент, если его делать правильно. Вот. И в этом плане, значит, о чем я хочу сказать, что вот к таким реакторам, в котором имеется закрутка потока, надо подходить, значит, ну очень продуманно, очень обдумано, все-все вещи взвешивать. И вот тогда, помните, я вам говорил, быстро у меня остывает поток, значит, на протяжении там, буквально полметра у меня коп падает там, от, от 4 до единиц. Ну так вот, пришлось разбираться, как всасывается-засасывается холодный поток вот в эту трубку метровых размеров. Значит, чтобы показать, что трубка-то длинная, по ней транспортируется вроде горячий газ, а все не так просто. На самом деле, значит, течение очень сложное в этой трубе для того, чтобы вот все-таки померить грамотно КОП. Значит, это вот раз. Второе, на что я хотел обратить внимание, все-таки, значит, есть вихревые прямоточные, значит, реакторы. И есть вот реакторы, которые обратно вихревые, то есть как бы матрешка. Вихрь, вложенный в вихрь. Значит, ну, аналог, так сказать, трубка, трубки Ренка. Значит, если внизу, там еще есть такой клапан. Можно щель делать, чтобы, так сказать, и с нижней части выходил поток, и с верхней Внизу это холодильник, вверху, как правило, так сказать, это нагреватель так сказать, в трубки ранка. Вот. Поэтому, значит, начинали там их с прямоточного, но чем хорош вот обратный лихревой? Ну, понятно, что два вихря трутся друг от друга, и есть линия нулевых скоростей. Вот имеется в виду осевых скоростей, не традиционных, а осевых. Тогда у, у вас... Значит, поток здесь как бы заморожен, он вообще находится так сказать, практически неподвижно. И в этом плане вот, значит, ну, все двигателисты они, вот, стремя, смотрят с надеждой вот, на эту трубку Ранка, на вот эти вот, значит, трубы о которых там, значит, Валерий Николаевич упомянул. Почему? Потому что именно в этих вот зонах с нулевой скоростью топливо находится до да, очень длительного период и может хорошо смешиваться там, вот, с, э, градиентными течениями. Значит, э, ну и достаточно сказать, что вот нам в, в, в экспериментах с обычным, так сказать, пропаном, стимулированным с помощью плазмы, удавалось расширить диапазон объединенных смесей. Значит, ну вот известно, что стихометрические смесь самые лучшие для горения. Но если отходишь там, объединенная смесь, то где-то там на двойке все затыкается, горение прекращается. А нам удалось вот этот диапазон раздвинуть в несколько раз, там, до четверки, десятки, и при этом полнота сгорания, вот, а значит, как мы полагаем, и реакции Леннер, в котором участвует, по сути дела, вот, водород, который нарабатывается из водяного пара, который, о котором говорил, естественно, примесь в воздухе, или можно добавлять пары воды, значит, на самом деле он не рассчитан на работу на парах воды, в первую очередь. И вот эрозии значит, никелевого электрода, который здесь получается в режиме онлайн в наноразмерном виде. То есть вот порошок, который мы вылавливаем в водяном затворе, он наноразмерный. То есть все для того, чтобы сделать стимулированную реакцию лерм с помощью вот плазменных технологий, все есть. И при этом, вот, как я полагаю, вот, степень полноты реакции может достигать больших значений. Собственно, одна из задач определить именно эту полноту реакции вот, по известному расходу материала нитиля, по известному значит, замеру наработки водорода в таком реакторе. Ну собственно, этим сейчас мы и занимаемся, значит, производством дешевого водорода. И вот, по сути дела, ну, конструкцию, которая позволяет нам даже отказаться от пары, использовать, ну, так сказать, либо вот, значит, вот жидкость мы просто наливаем вот, вот это, на дно этого вот, или вот и последнее достижение, что мы хотим сделать, это значит, сделать хороший парализатор для того, чтобы делать распыл значит, воды. При этом, конечно, для испарения ее потребуется энергия, и немало энергии. Но за того, что энергию пара, которую мы очень трудно учитывать от паровой машины, если бы, вот почему вот, не стал говорить Михаил Юрьевич, мы могли бы запустить водяную машину. На первом этапе нам больше всего хотелось надежное получить, пускай маленький ком был, но, но на, на, на надежно, чтобы он был проверен так сказать, ну, независимыми людьми. И мне кажется, это удалось. В этом плане, вот, ну, по сути дела, основное достижение Наши совместные вот группы, совместные работы. Вот. Ну, о будущих планах Николай Юрьевич рассказывает. Единственное, что я хотел еще раз подметить, ну, это вот мы правильно вели на двух площадках, и в Зеленограде, и в Эфтане. Значит, у нас такой же был реактор, очень похожий, значит, в Эфтане находился. В основном мы смотрели в Эфтане трансмутацию элементов. И вот в Зеленограде как раз Калашников есть, который значит, был очень удивлен. Он не, никогда не верил, что там могут произойти э, так сказать, вот, значит, результаты трансмутации элементов. Но когда собрал копыть со стенок трубы, он сам побежал, у него есть измерительные приборы, и он показал, что да, цинк есть, свинец есть, Ну то есть его не было, но он наработался. Значит, ну и э, вот э, еще одну картинку я уже показывал, вот, э, ну это так, на десерт просто, значит, Михаил Евгений подзабыл, значит, иногда у нас вот из этой чашки с раппоном металлом, ну вот, значит, происходила сильная эрозия, вылетали какие-то яркие шары, Значит, вот, ну мы их называли плазмой, да, и прям по стенке крутились. И самое интересное, вот обратите внимание, они, они вы, вы, выедали эту стенку прям пятнами такими. Значит, мы все рассматривали эти следы. Глубина была прям ну, на уровне, может быть, одного миллиметра. То есть это заметные были каверные следы. Значит, ну, вообще-то говоря, вот просто так искры, просто так вот плазма. но вот таких я еще ни разу не видел, чтобы такие глубокие, значит, вот рытвины, следы вот, наблюдались. Вот. Ну, уж если говорить по аналогии со странным значением, то это, так сказать, уже не менее частица, которая там просвернула в микронных размерах оставляет а это уже настоящий аналог который реально взаимодействует и мне кажется совсем немного для того чтобы она могла выйти из плены из этой э, кварцевой трубки так сказать у нас просто не стояла такая задача вот. но ну, это так на десерт для э, того чтобы в памяти оставалось э, так сказать что может сделать вот, реальные плазменные образования, плазмоиды, которые уже, так сказать, вот, живут своей собственной жизнью. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Друзья, можно задавать вопросы. Вот у меня есть несколько вопросов, но тут первый поднял руку Леонид Уруцкоев. Леонид, пожалуйста, тебе слово, задавай свой вопрос. Сейчас пока вопросы, а потом сможешь комментарий дать попозже. Глянет, а? включи, включи микрофон. микрофон, Вот сейчас включил, молодец. Отлично. Хорошо, ну вот у меня такой вопрос. Анатолий, а почему вы говорите про плазму? Есть вообще какие-то физические измерения? Понимаешь, вот Меня лично ваш коп, хоть десятка будет. Это инженерные измерения, и в этом смысле, на мой взгляд, первая часть доклада физически была абсолютно без бессодержательной. Какие-то спектры, ну вот плазма, какая степень ионизация, совпадает ли измерение температуры, ну вот какая-то физика, а не инженерия. Спасибо. Ну, вопрос, я не знаю, Михаил Юрьевич, к нам обоим или ко мне Ну, я, скажем, элементарно могу скажем, ответить на этот вопрос. Мы с как бы, когда скажем, начинали совместную деятельность, мы скажем, договорились со следующим, что за нами, скажем, как раз, очень правильно было сказано скажем, Леонидом, инженерная часть, а скажем, классику, физику Фундаментальные измерения, фундаментальные исследования мы проводим в Ифтане. То есть мы как бы зеркаливаем установки, делаем в Зеленограде то же самое, проверяем именно эти же характеристики, но уже не с точки зрения изучения фундаментальных процессов, а с точки зрения возможности, инженерного применения, результата. Поэтому вот то, что вы задаете вопросы, да, конечно, мы все эти вещи проводили и проводим, но вы в Тане, а не в Зеленограде. Михаил Юрьевич, ответ получен. Это вопрос, по сути дела, Климову, но Климову я тоже попрошу не отвечать, потому что я могу сказать, что через две недели у нас будет вебинар следующий, на котором Анатолий Иванович Аналог этой работы, но с упором уже на физические какие-то да, процессы проведет через две недели, поэтому он там подробненько и ответит. Значит, э -э, спасибо Леониду э, за правильное в замечание. Это вот даже не вопрос, а замечание. Пока вопросов нет, но вот я начну тогда задавать, а может быть там у кого-то еще что-то появится. Значит, и это вопросы не Климову, а именно Михаилу Юрьевичу. Так? вот, во-первых, ну, во-первых, ну, он немножко физический вопрос, и на ответ на него я знаю, но все-таки проводились ли какие-нибудь электромагнитные высокочастотные измерения, вот именно высокочастотные, потому что вы подчеркиваете, где-то можно увидеть это, в докладе, кстати, это слабо прозвучало. Насчет того, что это постоянный ток, там постоянное напряжение. Но постоянно у нас ничего нет. Короче, высокочастотные измерения, какие-то, тока напряжение, может быть, электромагнитного поля вокруг в же вашей установки велись или нет? Ток напряжения. Да, конечно, мы меряем и импульсное и среднее значение. Это, так сказать, обязательно. А Электромагнитное излучение, сказать, в окружающей среде, сказать, пока мы не перешли в выпульсный сказать, режим, работы нет, не проводились. Ну, то есть, даже вот в радиодиапазоне, например, или в таком высокочастотном диапазоне ничего не делалось. Я уж не говорю про и гамма-диапазоне. Пока нет. нет пока а, нет. Нет, ответ получен. Но все-таки, значит, вот только напряжение-то вы мерили да. э, с, с какой-то там вот точностью в, в переменном режиме. Вот какова составляющая, значит, вот переменного и постоянного? вот, Ну, по, по, по процентному, ну сколько? 10-5%, сколько? Нет, ну у нас э, ток напряжения скатибусный э, э, периодически, в э, результате... Э, э. Нет, нет, нет, вот я говорю, не, не ваш перспективный режим, а вот когда вы в самый начальный, вот постоянный у вас какой-то там есть режим, в самом начале. Постоянный а. там же все равно есть переменная составляющая. Она возникнет автоматически, что плазма так себя да, ведет. Да, она, это, конечно, она, она автоматически да. колеблется, и все колеблется в результате. Так, так я именно поэтому, именно про это сказать, хотел сказать, что да, конечно, у нас при сказать, измерениях сказать, тока и напряжения на разряде сказать, непосредственно. Значит, постоянная составляющая составляет порядка э, от полуампера до ампера при скажем, напряжении 400-800 ват И э, все остальное – это импульсно-периодическая э, составляющая. при этом импульсно А все остальное сколько в процентах? вот Скажите, 400 ватт постоянная переменная сколько? В процентах. В два раза больше. То есть 800 ват переменная, да, да? Да. Что это за такой постоянный режим, такой серьезно переменный режим на самом деле? Ну понятно, ответ получен, спасибо. Теперь второй вопрос простенький. Вот смотрите, я по сути дела я раскручу аудиторию, я вижу, что вопросы начали появляться. Вот второй мой вопрос, друзья. Поскольку не было вопросов, потерпите, я тут у меня еще примерно пять вопросов. Михаил Юрьевич, где каток, где оно, пожалуйста. Только нужно, Толь, сними свою презентацию. Да, вот, Михаил Юрьевича, вот заново ее вот, вывесить надо. Сейчас я вывешу заново свою. О, здесь все написано. Оно внизу, скать, вверху катод. Чашечка с сказать, жидкими сказать, элементами или сказать, просто так, твердо это внизу. У нас так и так было. Либо два никелевых электрода, один вверху, другой внизу. Либо сказать, внизу сказать, некая емкость для либо жидкости, сказать, либо порошка. То есть, получается, правильно ли я, я понимаю, но поскольку у вас по внутренней трубке, где, собственно, разряд и идет, у вас ведь этот самый э, поток снизу вверх идет, правильно я понимаю? Да, правильно. Поток идет снизу вверх, то есть поток идет от анода к катоду. От анода к катоду. Да, ну вот это правильное направление. Спасибо. Это очень важно, потому что если бы все было наоборот, как бы не было бы обратной вот этой вашего вихря, да, то да, тогда бы все, все надо было делать э, наоборот. Теперь следующий вопрос вот по вашей расчетной модели немножко. Значит, смотрите. Ведь вот вы там мерите гребеночка у вас есть, какое-то там распределение, и оно довольно заметное. Вот мы там у вас график, там один, единственный, собственно, график в докладе был. Вот вот, вот этот, да. Вот. И мы видим, что температура красная сильно отличается от синей и там вот этой иреневой, угу. да. они сильно да. отличаются. Вот. Ну и могу сообщить, что, да это все мы понимаем, что по центру вашей трубки, Значит, где самая горячая у вас зона течет мало газа, потому да, что да. геометрическое сечение просто очень маленькое, а по периферии течет много газа. Да. Геометрическое сечение очень большое. Это как-то учитывалось в формуле? Нет, объем газа не учитывается пока. Ну вот, как бы сейчас сразу можно как замечание сказать, что все-таки вот это тривиально делается, вы же геометрию, естественно, знаете хорошо. Вот, можно учесть, у вас коп, я скажу, так сильно подсядет, как мне кажется. Я а не теперь... зря сказал, что мы скажем, намереваемся отказаться от этой системы измерений и перейти к, скажем, к а, то есть вы выходной поток, что-то там будет греть, и вы там все, все в сумме перемешанное померяете. Да, да. да это, это, наверное, правильно. Валерий, а я... Николаевич, Валерий Николаевич, я хочу все-таки добавить, значит, вот когда мы, значит, мы мерили, значит, ну я уже говорил, мы мерили, значит, распределение скорости, распределение плотности, распределение температуры, значит вот с помощью оптических и э, контактных методов я тебе должен сказать что вот так сказать различия если точка на точку делать так сказать вот перемножать по профилю значит отличие было но ну, максимум 15 процентов так что ты зря вот уповаешь на то что там значит у них здесь сильно большая ошибка не очень большая так вот то, что ну было... может может может быть но ну, тогда об этом может быть ты в своем докладе в вот следующей неделе Через две недели, даже через три, друзья, на самом деле, реально. Вот, сделаю упор на это, потому что это важно. Тут геометрия очень важна. Вот. Теперь, значит, ну, кстати, вот это то, что, о чем сегодня ты говорил, это связанное с температурами торможения. Тут тоже, потому что у вас все-таки, наверное, довольно разогнанный поперечным, по крайней мере, в тангенциальном направлении поток. Теперь, значит, вот... Вопрос к Михаилу Юрьевичу. Михаил Юрьевич, вот я вспоминаю ваш, ваш доклад у нас же на вебинаре, там вот год назад примерно, Водородный. в водородном вот этом устройстве, которое было очень мощным, речь шла там о десятке киловатт примерно. Да. Вот. И я напомню, что там было два, вот меня тогда очень-очень, как бы можно сказать, даже потрясло. Вот наличие двух режимов, я его так назову, яркий и тусклый, так вот двух режимов, вот, в разряде в этом. Вот, пожалуйста, напомните немножко, что там было вот эти за два типа разряда и что-то подобного типа здесь наблюдалось или нет. Значит, я тогда напомню следующим образом. Мы э, э, намеренно э, отказались от той э, установки, э, так как мы э, не можем э, методом э, привлечения небольших, э, небольших э, инвестиций э, продолжать работать в том же э, режиме, в котором мы раньше э, работали в связи с э, опасностью для жизни. Просто-напросто. И, кстати говоря, вы очень хорошо задали, так, вопрос, и он сейчас будет, как бы сказать, перекликаться с так, тем, что я скажу, два режима. Значит, первый так, режим работа на чистом, сказать, водороде. Значит, в этом случае у нас небольшие относительно так, температуры. У нас коп коэффициент так, эффективности, при этом так, четверка. При этом не наблюдается а, сказать, мощные, а, мощное электромагнитное сказать, излучение, значит, огромная яркость, и а, не наблюдается а, излучение в гамма-диапазоне. Значит, если к сказать, водороду мы тогда добавляли дейтерий, то в этом случае, плюс к тому, что подскакивал КОП до где-то цифр 6-8, были такие, были такие эффекты, как очень мощное электромагнитное излучение в диапазоне до 1 гигагерца и мы сказать, при помощи гамма-спектрометра французской фирмы сказать, Камбера сказать, наблюдали сказать, полосы сказать, излучения сказать, вплоть до уровня, если мне сказать, не изменяет память, 1,46 мэва и максимальное это два с чем-то там, скажем, 2-12, по-моему, Майла. Вот. И мы как бы заметили отрицательное, скажем, влияние работы этой установки на различные, скажем, биологические, скажем, объекты, в том числе самих себя. И мы от тех работ отказались в связи с тем, что у нас был, скажем, недостаточный уровень, скажем, безопасности. И мы просто-напросто перестали работать с ней. Сейчас она скажем, разобрана, значит она лежит как, на полочках. Я надеюсь, что она когда-то вдруг найдет свою нишу. Значит, я напомню, там же ведь вот в зависимости от скорости, скорости потока... Михаил, да. там, там было два режима. Я вот про это в первую очередь. А, значит, если вы про это, тогда вот что, значит, до, до скать, определенного скать, порога, скать, конкретно скать, 3 метра в секунду, значит, никаких эффектов не происходило. Значит, коб был ниже скать, единицы, скать, температура выходная была равна род... входной. Искать никаких эффектов не происходило. Как только мы сказать, переваливаем за некий порог, сказать, начинается резко скачкообразный рост сказать, температуры копа. И в линии сказать, электрической, сказать, цепи искать наблюдается... Значит, превышение выходной над, так сказать, входной электричества. Ну, это вот вы, Михаил, это вы напомнили то, что было. А вот в этой установке, вот же вы не привели никаких данных, очень, очень скудный, на самом деле, доклад, ну, наверное, сложно подготовиться, это можно понять. Вот в зависимости от расхода газа что-то меняется, что-то зависит, вот вопрос. Да, конечно, значит, то э, э, э, те цифры, которые мы сейчас э, э, показали вам, это уже э, оптимизированные цифры. Это сказать э, оптимизированные по э, максимальному э, копу. Значит, безусловно, э, мы ходили вверх, мы ходили вниз. Ну, при более э, высоких значениях, э, поток, э, вернее, сказать, э, разряд э, срывается. При более низких он становится э, неустойчивым. Так, понятно, вот уже немножко мы затянули мои вопросы, но все-таки я хочу довести до конца. Значит, вот очень важное, то, что я, может быть, лучше других знаю, я же и вас посещал, и вот и у Хлимова много раз бывал. Но лучше других знаю, поэтому я, может быть, хотя вопросы есть, друзья, потерпите, я вижу вас. Вот, значит, смотрите, Михаил, вот у вас вихревые, значит, течения. Вот какие-то зависимости, опять же, вы ничего не привели, какие-то зависимости, копы или еще чего-то, в зависимости от интенсивности вихря, прямого и обратного. Какие-то что-то на словах, коротко значит, Валерий Николаевич, эти все вещи, значит, мы уже с так, Анатолием Ивановичем сказали, что это вещи, относящиеся к так сказать, фундаментальным изучениям, так сказать, проводятся так сказать, в Афтане в Зеленограде. Этого так сказать, ничего не делалось. Мы сказать, отрабатываем технические характеристики, надежности и длительности сказать, работы реактора. Все, Михаил, ответ получен. Я был еще вопрос относительно... Вся физика, вся физика это так сказать, вы ну, ну, это Климов, Климов нам про физику расскажет через три недели, я уверен. Я просто хотел еще спросить, почему мы перешли на такую маленькую мощность, вы же раньше при 10 киловатт были вот, и больше, там 3 киловатта вот, до 10. А Но ну, вы ответили, что вы просто за своей жизни побеспокоились. И Совершенно вас, верно. это правильно вы делаете. Значит, я свои длинные вопросы закончил. И, пожалуйста, перехожу вот к вопросам наших, наших участников. Чижов, Володь, пожалуйста. У меня тоже, у меня тоже несколько вопросов. Вы понимаете, что... Ваши процессы похожи на химические процессы. Да, Чем больше да. вы даете, так сказать, вот э, смеси в газах, э, тем больше у вас реакции. Вот как вы относитесь к этому? А, сказать, весьма, сказать, положительно. Мы, сказать, относимся следующим образом. Нам, в принципе, все равно, какие там идут значит, процессы, сказать ядерные или сказать, химические, или они. Сказать, пороговые какие-то. Нам важен сказать, результат сказать, технический. Ну, вот я пример приведу. Вы берете э, спичку. Да. Она, так сказать, нулевую температуру имеет, комнатную температуру. Вы поджигаете ее и получаете коп очень громадный. Но это не значит, что это, так сказать... Но спичка э, это не Ну Это, так, это, это вот как раз к химическим процессом вопрос вот, <coughs> вот у меня Володь, Володь, дай, дай пожалуйста ответить он же понял да. вопрос он тогда ему ответить да. ну я собственно это сам искать ответил что здесь значит опять же я сказать, повторяю здесь у нас задача стоит не в искать изучение а процесса в его ска техническом в его сказать, техническом сказать, применении Искать разработки уже искать применение, ответ надо... ответ получен. Михаил Михаил, не, не, не мучайтесь, ответ получен. Значит, получен, но вот я хочу добавить Михаил. извини, вот как вы разделяете химический вот то, что вы получаете. Володь, значит, я тебе, я хочу тебе ответить: прямой ответ на твой вопрос. Да. Мы проверили расход материала катода. Ну, запомни эту цифру. 1 миллиграмм в секунду идет расход вот, э, никелевого электрода. 1 миллиграмм. Ага. Если ты сожжешь этот 1 миллиграмм, химию привлечешь. Это будет порядка 10 ватт по оценкам вот, из, из химических реакций окисления. Вот, больше пролегка, нет реакций. Понятно. Bob Vignier, your question. Bob, if it's possible, um, Marion will speak in English, but if it's possible, please use your uh your subtitles, your system of subtitles, if it's possible, for another person participants I, of the well year. Unfortunately, I can't. Unfortunately, I can't do that without showing a presentation. So I will speak slowly. So <laughs> thank you, so, so you Marin. Um, I, I understand that in some experiments you're using argon and hydrogen, and then in others you were using hydrogen with uh, moist air. Is that correct? Валерий Николаевич, перейдите, пожалуйста. Но ты аргон использовал, он, он не понял, что ты просто воду. Вот это... еще раз объясни, как, из чего состоит рабочее тело твоего газа. Толково. Не, не, не говори, что это обычный воду. А And we've, we've shown this in Japan, and we've shown it in our own experiments, it's significantly higher temperature. So my question is, whilst I understand that you're using quartz for the enclosure, have you considered concentric graphite cylinder to protect the quartz from the plasmoids and to thermalise the travelling st strange radiation or, or plasmoids, and also in the output tube? I believe that if you line the inside of the quartz with a graphite cylinder and the air output, you'll get a much, much higher thermal gain and you'll be losing a lot of stuff that otherwise would be lost to the far field. So have you Bob, considered using that? Bob, Bob, you you mentioned uh, about a graphite electrode. Have, have, uh, no, we have. No, no, no, no, that's not what I'm saying. I'm I'm saying your reactor is encased in a silicon dioxide fused quartz cylinder, and that makes it good to look at. But it's losing a lot of radiation. And we found that with HHO, which you will be generating in that reactor because you're using water uh, or moist air, that when it interacts with carbon, it produces a much higher thermal temperature. So I think you're losing potentially a lot of heat gain into some other form of radiation not, not electrode. Он говорит, как конвертер. Так ну, сказать, понятно, он... окружающая труба он да. очень, очень большой, Он считает, что большой, большой уровень радиации мы не учитываем. Он уходит у нас так сказать, безвозвратно. Значит, так мы про это сказать, говорим, что мы любой вид сказать, калибровки, любой вид потерь пока не учитываем намеренно. We, uh Bob we agree with your remarks and uh, weve tried uh, uh, to use graphite transmitter uh, transformers uh, of the ultraviolet radiation into um, thermal radiation yeah not just that because in, future, know, in future experiments okay you, you showed that you had damage to your fused yeah i, I understand you i understand yeah you. and i i can share with you data showing that if we have no carbon in our hho jet it can destroy materials at two three four hundred degrees like tungsten and titanium okay it may be no higher than 700 degrees but if we add 10 of a hydrocarbon into the gas Then the temperature is much higher, yeah, it, it, yeah. thermally, but it does yeah. not destroy yeah. the metal. Yeah. I agree with you. And, and to you? This this was shown <laughs> by this was shown by Tesla in 1883. I I, I know I know about uh, this results and uh, okay. carbon hydrocarbon is uh, excellent uh, help for us. Uh, no. no No water, but hydrocarbon also will be useful for the leather. Uh, leather. It's... Uh, but no, no, no, I don't mean that. I, I, I mean that the thing that encases it, if you put hydrocarbon in, it does not create the, the coherent state as far as I can see. So you want the coherent state to do the transmutation, and then you want the carbon around it to prevent the loss of the excess heat. Yeah, I agree with you. Окей, Окей, Боб, спасибо Бобу okay. за вопрос и за дискуссию некоторую, некоторые недопонимание все-таки, но примерно понятно, о чем Боб говорит. По крайней мере, Климов лучше всех это понял. Спасибо Бобу. И Александр Павлович Никитин, пожалуйста. Ваш вопрос. У меня наверное, так, так, вопрос надо, надо. Первый Первый вопрос. вопрос это... Александр, Александр, у вас два устройства работают одновременно на Zoom. Одно из них выключите, пожалуйста. Иначе мы ничего не слышим. Такая реверберация ужасно идет. Вот. Давай, у, вас два, у вас два микрофона. Еще раз попробуйте. Слушаем вас еще раз. Сейчас, сейчас нормально. Говорите тише, говорите тише, может быть, будет нормально. Пожалуйста, спрашивайте. Нет, мы вас не слышим. У вас что-то с, с аппаратурой. Вы разберитесь с ней. Сейчас вас пропустим. А позже дадим вам слово. Юрий Евдокимов, пожалуйста, ваш вопрос. Меня интересует шаг закрутки и угол закрутки завихрителя. Вот как влияет как вы выбирали, как вот влиять на КОП, вот этот шаг закрутки у закрутки Из каких соображений выбирали? Мы, сказать, не выбирали, мы сказать, пользовались теми сказать, результатами, которые получил Анатолий Иванович. Ранее. Но, но приблизительно приблизительно вот, тангенциальная скорость мы, мы выбирали вот шаг закали от завихритель своего конструировали из того чтобы значит вот шаг спирали вот этой вот если сделать так сказать в виде так сказать, воды а тангенциальная скорость была приблизительно равна аксиальной скорости то есть это вот получается под 45 градусов идет так сказать трассер Большие касательные напряжения. на стенке получается. Сильный теплообмен, масса перенос. Теплообмен, теплообмен будет со стенкой, так ведь, да? Ну, конечно. От этого шага и прочее. И КПД тоже будет, видимо, играть. Да, Спасибо. Да. <как> Спасибо Евдокимову. значит, Александр Павлович, вы починили? Да, он вообще пропал. Александр Павлович, ваш, ваш микрофон вообще пропал. вот Тогда... Чепелев, Володь, пожалуйста, твой ваш вопрос. У меня вопрос такой. В реакторе давление, я так понимаю, оно близко к атмосферному. Да. А, а вот э, давление в реакторе как параметр, влияющий на эффективность, на режим работы, как, бы, как вы его оцениваете? Ха. Хороший вопрос: спасибо. Значит, э, значит, я еще раз только скажем, повторю, что. Э, что ну, вы есть, видели... Володь, ну, сделали то, что сделали. Нет, вот, да, да, понимал, это, что, это целая история. Это целая история. Вот да, Под некий прогноз, что ли, не знаю. Э, сказать, коллеги, еще раз я повторюсь, что все измерения. Э, фундаментального сказать, характера так, проводится нами на совместно с со, Ивановичем и его коллективом в Ивтане. Значит, он вам доложит на его сказать, докладе. Здесь сказать, представлена сказать, некая сказать, железка, которая имеет оптимальные сказать, характеристики. Оптимум. Ну да, понятно. Понятно. Ответ получил. Спасибо. Владимиру Чепелеву. Александр Павлович, еще раз попробуем ваш вопрос. Yeah. Слушаем, слушаем, давайте, говорите. Александр Павлович, у вас микрофон не работает. Вы выключили работающий микрофон. Я вам советую, смотрите, у вас в экране зума внизу в экране зума внизу есть шкала такая, где вот микрофончик нарисован в самом левом углу. И там правее этого микрофончика есть такая стрелочка. Нажав на нее, вы можете подрегулировать свой звук. Попробуйте этим позаниматься, а мы переходим к следующему. А к вам вернемся еще. Виктор Чибисов, пожалуйста, ваш вопрос. Правильно ли я понял, что вот э, плазма загорается в... Внутренней обратной спирали. Да, правильно. Второй, можно еще вопрос? Не да, конечно, конечно. Не пробовали Второй. вы вот, приложить внешнее электрическое поле и посмотреть реакцию этого плазмоида? Нет, мы не пробовали, сказали, Анатолий Иванович пробовал. Результат известен? Ну, конечно, известное, значит, и, конечно, поле влияет, особенно маг магнитное внешнее поле, так сказать, влияет здорово на параметры плазмоиды, вот. Электрическое поле внешнее тоже влияет, так сказать, на... можно прижать плазму к стенке, так сказать, спокойно. В общем, есть влияние. Спасибо, Виктор. Еще есть вопросы? Это не тема этого доклада. Это может быть этого коснется Анатолий Иванович в следующий раз. Так, и последний вопрос из того, что я вижу, это Евгений Михайлович Авшаров. Пожалуйста. У меня вопрос, связанный с импульсным режимом. Если можно, порядок ширины импульса и скважности. Можно. Значит, значит, длительность импульса будет скажем, несколько наносекунд, скважность, ну, скажем, расстояние между ними где-то порядка 100 наносекунд. 100 наносекунд, я правильно понял? Да. да. Все, спасибо. так Спасибо. Все вопросы закончились. И... В общем-то, можно выступить с обсуждением. Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, но я рук вот не вижу, поднимите руку. Тогда, значит, ну, если можно, я начну, может быть, как-то, ну, что-то, кто-то, возникнут мысли, кто-то что-то скажет. Вот треки, я хочу обратить внимание на треки, на вот этой трубке, в которой происходит этот разряд плазмоид, как его это было показано вот в добавлении Анатолия Ивановича Клима. Вот если можно, да, Михаил Юрьевич убрал, вот Толь, вылези свою и ту вот картиночку покажи, где там у тебя показаны вот эти ямы на, этой самой, на вашей трубке. Вот он как вот они, спасибо, да, значит, ну я во-первых, должен сказать так, что Анатолий Иванович о них мне уже говорил, поэтому я был готов это увидеть. Может быть, и поэтому я так как бы реагирую, а народ вот наш другой как-то не очень реагирует. Вот. Но это, это ужасно интересная вещь, хочу обратить внимание, потому что, во-первых, во-первых, и это огромные, огромные образования, об этом вот Анатолий Иванович говорил, это миллиметры, по сути дела, во-вторых, это дырка же в стекле, это дырка, стекло-то у вас, это же ведь, наверное, э, так сказать, не, не, не обычное стекло, а это кварц, хороший, кварц, хороший, к, кварц. хороший кварц с высокой температурой и так далее, плавление, вот. а тем не менее, вот такие вот, и эта стенка, она снаружи охлаждается, а вот внутри просто обычным воздухом. А вот внутри, смотрите, что творится. Причем, значит, вот это есть... Правильно ли я понимаю, Толь, что это на наружной этой самой... На наружной второй трубке, что ли? Правильно нет. я понимаю? Нет. Это корпус реактора кварцевый. Значит, вот... Ну, то, а... У вас тут две, у вас две. Внутренняя трубка и наружная. Вот это нет, на... нет, нет, нет, Одна, одна труба. Одна труба. Это... А одна одна труба и вот значит вот из этого катода нижнего значит у тебя вылетел, вылетали вот эти огненные шарики, которые, так сказать, ну, вообще-то говоря, центробежными силами отбрасывались на стенки и крутились вдоль вот этой вот, значит, внутрь. Внутренней... А, ну, то есть это не, обра... не обратный реактор вот этот вот, а прямой как бы реактор, с прямой, с прямой этот реактор, не обратная спираль вот эта, правильно Нет, обратный вихревой реактор, все правильно ты сказал. Значит, вот вихрь сначала идет вот с спускается вниз, потом он отражается и уже и вот по сути дела вот этот электрод коксияный а, находится внутри этого внутреннего вихря, вот. поэтому вот этот шарик он, он про, про, про, про, про, про, про, пронизывает два вихря и значит вот центробежными силами значит вот он значит крутится по на... По внутренней поверхности этой трубы оставляя следы. Значит, вот как. Вот, вот, вот, я, вот я и хотел сказать про следы. Вот я, я вижу, что это не треки, а это следы. Вот это очень важно. Смотрите, это как мы их называем кратеры. Если я правильно понимаю. Тут не очень видно, но, по-моему, это кратеры. И вот смотрите. Я, я напомню, я многократно об этом говорил вот в выступлениях о наших экспериментах, вот в лаборатории МЛИС, где мы ну, другие технологии, но мы там неизвестное излучение регистрируем. И вот я вижу, я почти, у нас почти не бывает треков, у нас всегда кратеры, но мы используем, значит, вот всегда вот эти регистраторы треков, мы используем, всегда используем, значит, конверты, либо из бумаги либо из э, полиэтилена вот и у нас почти никогда нету э, треков а всегда кратеры и напоминаю что вот здесь здесь нету пыли здесь нет ничего как бы лишнего кроме разъединных частиц вот но они не чертят ничего а они прожигают дру и это очень сильно э, значит вот э, как Анатолий Иванович любит говорить льет воду на мельницу значит за Телепина Баранова, которые говорят о том, что вот это не не кинетическое воздействие на вещество, а это химическое воздействие на вещество, только химия, такая своеобразная, мы ее называем химией второго порядка. Но Это вот мое соображение, замечание. Может быть, авторы как-то это все используют, учтут и где-то в статьях это обжуют, как-то обработают и как-то прокомментируют. И пару слов хочу сказать о названии. Вот это... Не знаю, кто придумал название, но у меня есть замечание. Я вот учусь у Леонида Ирбековича, у Рудского, который не стесняется давать замечания. И это вот такая взаимная критика, она улучшает значит, существо, наше, качество наших исследований. Ну, тут может быть мелкое замечание, но тем не менее. Я бы хотел заметить, что ну, если мы верим в закон сохранения энергии, то энергию нельзя генерировать. Ее можно только преобразовывать. Поэтому то, то, как раньше называлось, вот как-то преобразователь там, тепловой или э -э -э, э -э, генератор тепловой энергии, вот это было правильно, э -э, на мой взгляд. А вот называть вашу установку вот, генератор энергии, энергогенератор, вот это что-то не очень мне нравится, хотя, может быть, я не совсем прав. Э -э ну, вот такой у меня комментарий. В принципе, мы видим вот доклад, который, спасибо Николаю Юрьевичу, мы видим доклад, что мощная команда вот, квалифицированных людей подтвердила, подтвердила, о чем говорил Анатолий Иванович, подтвердила результаты, сделанные в другой лаборатории, в общем-то, и это очень важно. Вот совместная, параллельная. Это первый раз, вот я такого. Как бы, ну я, у нас пока такого не было. Спасибо, Михаил Юрьевич. Если у кого-то есть еще выступление по результатам этого доклада, то, пожалуйста, но ну, я не вижу выступления ну, больше Можно, нет. можно, можно мне все-таки Да, тогда вот автором, ну, автором Марин, в общем, но Климов там тоже, по-моему, автор. Ну, конечно. Да? Да, поэтому, пожалуйста, заключительные ваши слова. Значит, Михаил, ты начнешь или я? А ты. Нет, а ты как закончишь, как уже, так сказать, начинал, начинал так и закончишь. Ладно, просто, ладно, на, ладно. На радостной ноте. Значит, уважаемые коллеги, ну вот действительно, вы должны понимать, что это. Вот эволюция некой машины, которую вот устройство, которое вот, ну, по сути дела, Мих, Михаил Юрьевич уже озвучил. То есть на самом деле это подготовка к некому там, ну, значит, внедрению подготовке к производству, так сказать, но ну, тех или иных, значит, реакторов для получения чего? Тепла и электричества, так сказать, вот, значит, мы планировали это устройство именно для этого. Но для того, чтобы, значит, вот у меня, если НИР, то это вот уже, мы планировали это как ОКР. Значит, ОКР, а для этого нужно было решить много значит, технологических причин, которые, вот, по сути дела, на, на группу Михаила Юрьевича легли. В первую очередь это источник питания, но у нас был что, источник тока, то есть балластник съедал огромное количество значит, мощности, 50% известно, съедает балластник. Вот Михаил Юрьевич, он, значит, заказали источники питания, сейчас уже сделают без балластников, и вот компактные такие, значит, источники, которые уже смотрятся, ну, так, в, в модели, готовы для производства, ну, совсем по-другому. Во-вторых, ресурс. Ну чего, вот ресурс, который мы, экспериментов, которые располагали, значит, в Эфтане, это максимум там, ну, максимум 10 минут, а, так сказать, реально 2 минуты. Значит, балластники перегреваются, значит, этот самый теплоотвода не хватает, резинки подгорает ну, в общем, тех, технически это не наука, это техника, которую, ну, вот… Сказать, одни люди умеют решать лучше, а другие, вот как я, хуже. Значит, поэтому, значит, основная, конечно, проблема была перед Михаилом Юрьевичем сделать машину, которая ресурсные испытания могла бы пройти перед любым заказчиком. То есть, вот, это уже часы, То есть, порядка часа может работать вот такая установка, и это непростое дело, поверьте: довести от двух минут до, до часа вот, работы такой установки. Значит, ну и здесь приходило, пришлось уже отказываться от всяких там баллонных систем, делать вот воздуходувки регулируемые, ну и тьма технических работ, которые сопровождались вот по проведению, значит, вот автоматизации эксперимента, чтобы ну, все это смотрелось для заказчика. Так сказать, все делалось уже, так сказать, на, на промышленный образец, третья стадия, которую мы хотели, так сказать, освоить. Значит, и надеемся освоить в дальнейшем, в будущем. Поэтому, на самом деле, значит, давайте так, много и не будем по науке спрашивать от сегодняшнего доклада. Те цели, которые были поставлены, они успешно решены. И, значит, видно, что вот из доклада Михаила Юрьевича есть будущее, которое ну, легко просматривается, как улучшить вот, вот конструкцию и эффективность этой установки, значит, для того, чтобы довести ее до промышленного образца. Ну, это вот краткое мое заключение. Значит, Михаил Юрьевич, может быть, ты уже подведешь общий итоги. <связь> и, ну, Иванович, большое спасибо. Вы сказали сказать, абсолютно правильно. Значит, Может быть, у нас это плохо сказать, прозвучало, но еще раз я хочу сказать, остановиться на том, что задача э -э наша – это внедрение э или подготовка к сказать, внедрению, сказать, внедрению в различные виды сказать, применения тех идей и тех… Э -э Фундаментальных исследований, которые под так, руководством Анатолий Ивановича были так, проведены в Ифтане. Значит, мы внедренческая компания. Значит, если а, есть так, результат, мы этим делом занимаемся. Значит, если мы этим делом занимаемся, это значит, есть, сказать, результат. Вот и все. Ну, это, это статья ОКР. Это. Абсолютно, абсолютно правильно вот прозвучало у Климова в докладе. То есть это не НИР, а ОКР. И это, это, это очень здорово. Значит, по сути дела, по сути дела, вот на моей памяти, это первый доклад по ОКР, по нашей технологии. Это очень здорово. Это серьезный шаг вперед. Друзья, у нас, по сути дела, спасибо, Михаил Юрьевич, спасибо Анатолию Ивановичу. У нас, по сути дела, на сегодня все закончилось. Мы очень оперативно за полтора часа отстрелялись. Следующий вебинар будет, у нас сегодня было хорошее присутствие, вот, более 43, 43 человека было. Следующий вебинар будет 16 ноября, через три недели. Почему 16? Потому что я, к сожалению, уезжаю, почему не через две недели, я, к сожалению, уезжаю, немножко отдохнуть нужно, вот, и 16 будет выступать выступать Анатолий Иванович, уже с научными какими-то результатами по аналогичным технологиям. Там еще более интересные результаты, полученные по конверсии воды в метан. Вот это там тоже очень интересно. У него фантастически интересные результаты. Друзья, всем спасибо и до следующей встречи 16 ноября. Видео я всем разошлю. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.